Мстители. Вселенная героев Марвел. Все мы смотрели Мстители, и в этом видео я расскажу свое мнение о данном фильме. Мстители – история, которая началась с Железного Человека и на протяжении 20 лет развивалась. Закончилась данная история смертью героя, с которого вся история и началась. Но не стоит огорчаться, ведь впереди нас ждет еще куча фильмов, начиная от Капитана Марвел 2, заканчивая вечностью. Но вот трейлеры к их фильмам, как отдельный вид искусства, показали пару эпичных сцен. В итоге их вырезали. Да. что же поделать, это Марвел? Несмотря на это, их фильмы наполнены юмором, интересными деталями и спецэффектами. Итак, расскажу-ка я вам про главных персонажей. Первый главный герой – Железный Человек, Ака Тони Старк. Известный ученый, владелец компании Старк Индестрис. Капитан Марвел, девушка, бывший пилот, овладела сверхчеловеческими способностями после слияния ее генов с генами инопланетной расы Крии. Капитан Америка, сверхсолдат с крутым щитом и в конце с молотом Тора. Человек-муравей, благодаря костюму смог уменьшать и увеличивать свой размер. Соколиный глаз, лучник. Доктор Стрэндж, верховный маг Земли. Человек-паук, ну, тут без комментариев. Черная пантера, король Ваканды, имеющий костюм черной кошки. Данный фильм я конечно рекомендую друзьям, но на этом все, пока.